всем привет дорогие друзья с вами данил яценко сегодня решил пройти мятежного робота на свой канал так как у меня нет его на канале прохождение этого босса и э, проходить я буду с фейком у меня не пройден он на фейке еще вот данил миронов страничка ссылочка на нее в описании под видео валяйтесь друзья кто играет в Wormix, прокачивайте реакцию всех прямую вот арсенал стандартный на этого босса, думаю все знают его. Поставил вот такие оружия. Ну, тут понятно, что вот что-то можно убрать, что-то добавить. Ну вот, я решил взять вот такой арс, то есть юз. Э, Даже взял перевязку надо еще взять. Где же перевязочка моя? Вот. Только как я Вот так поставлю. Если я буду брать перевязку, то будет блокироваться. Что-то из этого, короче, будет блокироваться. То есть либо огнемет, либо паук или антифриз или вот это ну и понятно а лучше вот так сделать знаете почему <coughs> вот э, фриз и тп отдельно чтобы если брать фриз чтобы не блокировался короче порт или и наоборот короче вот вы поняли да <coughs> чтоб можно было в комбинации использовать <coughs> в принципе все я надеюсь я правильно расставил расстановку ну не знаю тут можно что-то поменять вот ну я вот так решил Персонаж у меня в шлеме огня, бронер, пришелец, не знаю зачем пришелец, просто ну, у меня стоит пришелец, <coughs> бронер в шлеме огня и самое главное я взял посох аптекаря, чтобы был пассивный реген, то есть либо можно биолампу брать, но у меня добротная биолампа куда не годится вообще посох аптекаря, чтобы, во-первых, блокируют 15 единиц от каждой третьей атаки это чтобы они сильно не уронили иногда а, во-вторых, реген пассивный, то есть не надо будет ну, перс будет сам регениться независимо от того, что вампиризм есть или нету. вчера я так и не смог пройти этого босса потому что очень сильно не везло с ним это во-первых, во-вторых, очень слабый персонаж все-таки шлем огня жестокий, посох аптекарь жестокий, ну такой перс э, слабенький, конечно, но другого варианта лучше я не мог придумать я не могу пройти этого босса на видос. Ну, что поделать, я нуб. Да не, я не нуб, тут просто... Шапки очень слабые с артефактом. Тут вообще, я не знаю... Этот босс сложнее, чем парап, это, во-первых. не шаровее, потому что с руляшки, он неизвестно, как он их даст. Карта такая, блин, еще, к тому же, везде попадает. На первый ход идеальная всего позиция, это вот это. На первые два хода, потому что надо еще блок сейчас дать. И там остаться опять, чтобы... Скинуть с паука его. Но он бывает так, что он дает и базуку дает, бывает попадает. И два за сверляшку может дать. Но редко, самая идеальная позиция это вот это. Он очень редко тут попадает. А если встать в другом месте, то чаще попадать будут. Поэтому вот так. Так, и даем сейчас э, арбалет резко, даем его на горячую ставьте. Так, и иду к правому. Э, чтобы дать арбалет ему. Так, идем к правому. Снизу идем, снизу идеальные эти, потому что если пойти сверху, ну потом будет неудобно его мочить и вообще проиграете, скорее всего. Так что, только так. Сейчас он уронит. 100% он уронит. Все, главное, за два хода его добить. То есть кинуть газ потом э, при помощи огнемета добить его. Я надеюсь, что добью, но... Если он заюзает, я его не добью, скорее всего. Процентов 90, что не добью. Опять тут остаюсь под уроном. Ну, выбора нету, надо быстрее добить этого. Надеюсь, он не даст сейчас токсин свой. Если да, то я его не добью, скорее всего, надо будет на него коктейль тратить еще. Но он не заюзал, это хорошо. В принципе, нормально, шансы есть, но, блин, еще. Могу затупить как-то, блин, резко огнемет, чтобы не активировать эту штуку. Конечно же, я его не добил. Даже с огнемета, даже когда он не заюзал, он... Ну.. Это я уже кривый дологнемет, наверное. Не знаю. И на него придется ход слить еще один. Ну что поделать. Такой босс шаровой. Ну, с такими шапками, конечно, это вообще... Блять. Вот такой трюк надо исполнить. Чтобы оттуда выбраться, короче. Иначе, если я пойду снизу... Я не пройду снизу, короче, вот. И... Сейчас я тут остаюсь, но такая позиция шаровая. Тут везде оставаться опасно, везде. Тут по всей карте могут тебя достать. Тут где бы ты ни стал, все зависит от удачи. Как он даст сверляшку, попадет в танку, не пойдет к танку. Везде опасно. Сейчас, конечно же, я иду к нему. 16 хп, пойду. И надо будет ему дать коктейль. Потратить ход целый на него надо будет. Повезло нам, что они попадают, никто. Резко, чтобы пушку не активировать. И идем. Конечно же, я не знаю, где оставаться потом. Я могу пойти вниз, но я, видите, как ранки мешают очень сильно. Все равно попадет сейчас. Да. Еще и такой. И это самое больное оружие из всех. Ну, сюрикены еще больно, и снайперка больно, но это тоже очень больно. Сейчас кидаю блокиратор, потому что он только что токсин юзнул. Чтобы не заюзал себе много хп. Вот, и на следующий ход, по-моему, да... а, газ пока не могу дать, значит, коктейль даю. Если я попаду, конечно снайперка это очень хорошо осталось понять как коктейль правильно дать ему вот э, сквозь дырку надо попасть коктейлем пока я не, не знаю а он закрыт у меня еще понятно ладно сейчас даю газ тогда остаюсь я под уроном конечно же ну что поделать он травит меня ладно пускай травит пускай главное сейчас его добить Газ его добьет. Да, газ его добьет. Ну, блок стоит. Да, газ его добьет. И это хорошо, что он добивает. Прям притык у него остается хп. Сейчас, короче, надо взять антифриз. Чтобы ядо мне было нормально, в общем. Ну, все равно на шару все проходится. Сейчас надо его затравить, ну, мятежника, как-то, но я не знаю как, арбалет закрыт, а, нет, не арбалет, ранец, надо с ранцем травить. В принципе, у него 1100 хп, но то, то что не юзал он, то, что не юзал он, это плохо, он в конце заюзал, это хуже всего, тем более я блок уже кидал последний свой, выкинул, так что он, он тебе 100 хп зарегенить может еще. Юзом. Плюс перевязку возьмет когда-то. В конце, когда дам... Коктейль, допустим, дам, он перевязку ты Я его не пройду. Ну. Что поделать. Хорошо, что он не попал сейчас. Ой, очень хорошо. Везет пока что. Ну. этот босс проходит, на везение уже вообще... Он сложнее, пора бы. Я ему отвечаю просто. Я даже не буду выкладывать буду парочку файлов выложу там было очень много попыток на него слитов с таким перцом конечно тяжко да надеюсь эта шлюха не заюзает как вставать я не знаю уже везде попасть может ну тут стану может попасть на спорю но... тут ничего не поделаешь как говорится хорошо снайперка но опять тут стану сейчас ну ладно дам короче я бункер ему опять встану тут. Хотя нормально снял ему бункер. Вообще нормально. Ну вот, как я сказал, перевязка. Пошла тупая перевязка. Еще такой урон пошел по мне. Еще токс не брал, к тому же. Да. Я тоже перевязку. Ну, вот тут я стою, блин. Потому что не знаю, где вставать вообще. Он еще 6 ходов травится. Нужно бы еще его два раза затравить. Как раз у меня два раза остался арбалет. А это надо ждать ходы. Пока откроется арбалет. Пока, блин, затравлю его. Пока куча времени пройдет, блин. Это жестко, на самом деле. И везде может попасть нудный босс. Очень нудный босс, очень Каждый ход ты ждешь, пока откроется какое-то оружие. Бой! Ну, что поделать? Могу перчу дать, но перчу дам, когда буду травить его уже. У меня не прикроется арбалет, мне не прикроется. Если я буду травить, дам перчу, короче. И буду спокойно ждать, пока он травится. Ну, я буду еще ранец брать, когда буду травить его. Вот. Так, аккуратненько, чтобы не рушить карту сильно. Попасть может. Может. Везде может попасть. Так что, сывать негде. Если только вот снизу где-то, да? И то. Пару ходов только. Хорошо, в Титанку попадает. нам везет. Вот так же остаюсь, в принципе, под уроном. Главное, чтобы сильно не бил нас иначе больно будет сейчас хорошая попытка Мне кажется прой пройду сейчас наконец-то лучше даже возьму токсин чтобы ХП больше было все Пока что закрыт арбалет. Хорошо, титанку попадает. Это вообще. ты просирай, просирай, моя умница. Все, еще раз я даю ему арбалет. Блин, как это долго. Так вот прыгать, что-то ждать. Ты ничего не можешь сделать сейчас просто. Пока... Оружие закрыто все. Надо ждать ходы, пока откроется оружие. Надеюсь, сейчас не попадет. Ну хп много у меня, нормально. Пускай, если хочет, вот, попадает, как-то не знаю. Хочет, пускай делает. Ну, попал скрытом да, плохо, но. Пускай хп позволяют пока. Сейчас данная ошибка. Первую дать Все, перчу даю блять аккуратно на все вроде бы попасть не должен снайпой может попасть все идеально теперь просто ждем ждем надо оставить ему 300 хп где-то чтобы я мог дать газ спокойно чтобы добить его Придется его еще раз затравить, скорее всего. Хотя много у него, блин. А, конечно, надо было брать демона. Да, берите лучше демона, дорогие друзья. Демона муронк яду больше и шанс на прохождение больше будет. Он еще не юзал токсин свой тупой, поэтому, блин, если он токсин заюзит, это уже будет очень плохо. Особенно, когда в конце. Ладно, все, ждем. Просто ждем. Перевязку он брал. Сейчас возьму, на порт. Просто порт, чтобы ну, время не ждать уже. Так, я не заблокировал себе. Не, ничего, ничего Нормально, все. В общем, я беру ранец. Ранец беру и травлю его, иду. Потому что... У него еще много хп, и надо здоровить его. Я не знаю, я остаюсь под уроном, все. Меня заколебал этот дебил уже. А, меня телепортировал. Надо было... Ладно, пофиг уже. Все, короче. Сейчас ждем. И даем газ ему. Как мне... Куда мне стать? Я уже начинаю тупить. Потому что... Уже быстрее хочу завалить его. А дойти к нему не могу. Все, иду наверх, короче, сейчас как-то... Блин, я не знаю. Я сейчас хп могу потерять себе. Лучше не, подождем, пока я не буду торопиться, блин. Надо дождаться, пока ранец откроется и дать ему газ. Все, наверх иду. Блин. Ладно, буду перематывать моменты некоторые такие скучные, где я просто там ходы просираю, жду. Но потому что это не дело. Наверное, вам будет смотреть скучное прохождение, поэтому... Два хода ранец еще открыт. Будет через два хода. Тут все, победа, но дроид может помешать, еще газ дать. Так что надо резко дать, газ будет. И он уже никак не убьет меня. Хотя. Лучше так. Вот так стану лучше. Даже вот так. Блин, может утопить сейчас. Он мог утопить. Ну, короче, ладно, повезло. Ну, мне уже не нравится это, блин. Мне надоел просто уже. все победа и надеюсь Ну что он сделает уже зарегенить и ХП от вам как-то но это вряд ли уже Только он не за себе все побыстрее чтобы сдох этот дебил уже Надоел он мне уже. Снайперка мог добить. Еще за вампирить себе. Но нормально. Все, короче. Сейчас на пушке. хп солью себе. Он уже и так труп. Все. Наконец-то, блин. Еще и залагало в конце. Так, вроде бы видос э, снимал. Да, все, отлично. Короче, сложно все было. Вот, помучился пришлось попотеть немножко ну, что поделать зато прошел все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи увидимся на следующем боссе на парабе короче увидимся но пора бы буду проходить уже усиленного не буду я проходить этого ослабленного параба потому что неинтересно. вот Усиленного приду на видео. Потому что нет на канале прохождения у мне. Потому что нет на канале у меня Потому что нет на канале прохождения параба у меня. Потому что нет на канале у меня прохождения параба. Короче, вот, пройду параба, усиленного уже. Было уже. Просто чтобы было.